Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Те люди, которые свято верят в заработок без вложений, те люди, которые проповедуют заработок без приглашений, те люди, которые видят во всем негатив, видят лохотрон. Ребята! Проходите мимо нашего фонда, не делайте мне нервы. А те люди, которые светлые, которые пришли в интернет зарабатывать именно деньги, и причем большие деньги, ребята, добро пожаловать в наш фонд. Наш фонд – это инвестиционный MLM-проект. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Самые большие преимущества нашего фонда перед другими проектами, это то, что наш фонд пришел на долгие годы, имеет семь уникальных маркетинг-планов, бизнес полностью управляемый, вы со своего кабинета можете полностью просматривать свою структуру, вы можете помогать своим партнерам, выставлять брони.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 Вывод денежных средств, заработанных, у нас ежедневно, и в праздничные, и выходные дни, поэтому это самое большое преимущество. Всегда, когда делаешь презентацию, и первый вопрос, а какой вывод? Вывод у нас, ребята, работают, у нас две платежные системы, это Perfect Money и «Пайер Кошелек» кабинетах, пожалуйста, проверьте свои кабинеты и правильно пропишите свои Pair кошелек, кошелек и Perfect Money. А вот у нас пополнение. У нас подключена касса Free, где вы можете пополнить кабинет с любой платежной системы. Также у нас есть и внутренний перевод между партнерами. Вы можете не платить за транзакцию лишние деньги при пополнении, а всегда можно добавиться к своему спонсору, обратиться. Можно обратиться к нашему админу, он всегда поможет перевести внутренним переводом. Или ко мне, или к Лене, к любому нашему лидеру, который сможет вам помочь внутренним переводом. У нас ежедневно проводятся вебинары, вы об этом все знаете. У нас в команде есть и обучение, и тренинги. Даются инструменты бесплатно для онлайн-бизнеса. Ну и нашего админа, ребята, мы все знаем в лицо. Он вместе с нами вот во всех чатах, вместе с нами строит себе команду точно так, как и мы, работает и зарабатывает. Он публичный человек, мы все его знаем и находимся, как я уже сказала, все с ним в чатах. Вы в любой момент можете написать в чате, написать ему личку, позвонить ему, он всегда ответит. И самое большое преимущество, это, конечно, что наш фонд пришел на долгие годы. И у нас работает, как я уже сказала, что мы МЛМ, инвестиционный МЛМ-проект. И я сегодня вам хочу рассказать именно, я хочу начать с, именно с площадки Golden Ring, так как эта площадка у нас самая основная, она самая доходная из всех площадок, которые есть. Да, у нас хороший заработок на всех площадках, но эта площадка у нас уникальная, уникальная тем, что мы здесь всего лишь два рабочих стола, а третий стол выплат. Давайте немножко прогуляемся по кабинету. Я просто расскажу, какие есть площадки. Ну, и как я говорила, что у нас есть две инвестиции. Это большая инвестиция, где можно с 500 тысяч и миллион и выше. Это только нужно через админа. Там подписываются официальные документы и инвестиции в бизнес на земле а, а, а, а, а, а, а игры от сейфы сейфы игра прошу прощения игра сейфы от World money вы все прекрасно знаете а кто еще не знает можно инвестировать ребята здесь с 500 рублей один сейф второй сейф две с половиной и а, третий сейф это 5000 тысяч. Получать можно и быть на пассиве у нас на вот, именно на этой площадке. Ну и у нас есть такая площадка World Money, у нас можно... Здесь у нас на этой площадке разработано 18 стратегий и можно выбирать любую стратегию на этой площадке и с малым количеством партнеров выходить на очень хорошие деньги. За один круг вы вот здесь делаете 86 тысяч плюс за 20 тысяч у вас активируется вот эта площадка Golden Ring. Следующая площадка это площадка PD. Это социальная площадка, где у нас есть абонентская плата только на этой Этой площадке у нас есть. Подчеркиваю, еще раз, абонентская плата 200 рублей ежемесячно. Ну, и есть площадка Golden Ring Mini. Это я расскажу ее следующим этапом маркетинг, которая нам позволяет с, с небольшим вложением выйти вот на эту площадку Golden Ring. Ну и если такая площадка как бы «Хоммы», «Будь дома». Она у нас стоит отдельно, на ней нет закольцовки. И на ней можно спокойно, пригласив три партнера, три на три, и вы получаете 3000 на баланс для вывода. И за 2000 можно купить удвоитель на Golden Ring Mini и приглашать партнеры на удвоители, переходить через удвоитель через Golden Ring Mini и попадаете на Golden Ring. Есть такие две площадки Клевер Мини и Клевер. На этих площадках, ребята, у нас есть закольцовка. Я вам сейчас о ней расскажу. И работая она, если вы хотите ее отдельно активировать, то вход на нее составляет 300 рублей, а выход с этой площадки 18 750 рублей. А клевер, это площадка большой клевер, здесь у нас вход 3000, а выход 187 500 рублей. Значит... Начнем с того, что какая у нас закольцовка. Ребята, у нас есть площадка Golden Ring Mini, как я уже сказала. На ней, работая на этой площадке, приглашая сюда именно партнеров и с переходом на Golden Ring, вы получаете пассивный доход по площадке Клевер Mini. На три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение и по площадке клевер. Точно так у нас маркетинг идентичен и поэтому вы будете единственное, что отличается это вход и выход с этой площадки. И с переходом вы переходите на площадку Golden Ring. Ну и когда вы переходите на площадку Golden Ring, здесь уже идет пассивный доход у вас по площадке World Money и по площадке, ребята, PD. Это у нас уникальная закольцовка. Что я, как я уже сказала, что сегодня мы начнем нашу презентацию именно с площадки Golden Ring. Ребята, не бойтесь больших денег. Большие деньги всегда. Приводят к успеху. Запомните, никогда вы не заработаете э, э, со 100 рублей миллион. Э, поверьте мне, уж я прошла в интернете огонь, воду и медные трубы. И работала везде и знаю, э, что такое, э, э, как сейчас кричат весь интернет. Вложи 4 рубля, получи э, там, миллион или 2 миллиона. Но, ну, ребята, ну, представьте себе до да смешного с 4 рублей заработать миллион. Ну, возьмите конкулятор, посчитайте, сколько вы должны пригласить на 4 рубля партнеров. Ну, это просто брать ноутбук, ехать в Китай, садиться на границе и каждого китайца регистрировать. Вот тогда вы, может быть, и заработаете с 4 рублей, заработаете миллион. А так не верьте никому. Ни со 100 рублей вы не заработаете миллион. Для того, чтобы заработать большие деньги, нужны хорошее вложения. Запомните это раз и навсегда, если вы пришли в интернет за деньгами. И начнем мы, конечно, маркетинг именно с этой площадки. У нас э -э перед вами две Вернее, три стола. Это два рабочих и стол выплат. Ну и... На этой площадке можно делать, как складываться, я имею в виду, сборники. Вы можете сложиться с какой-то подругой, с своим родственником или тому человеку, которому вы доверяете полностью. Вы можете сложиться по 10 тысяч, вы можете сложиться в четвером и работать по одной реферальной ссылке. У нас это есть, у нас работают люди, которые приглашают по одной реферальной ссылке получили выплату, поставили на вывод, вывели эти деньги, разделили по своим кошелькам, и продолжают дальше работать, другие делают так, получили первую выплату, купили, сразу же кабинет второму партнеру, а и как только помогли второму партнеру получить выплату первую сразу же эту выплату ставит на вывод, разделили эти деньги, и работают каждый по своей реферальной ссылке. Здесь вариантов много, ребята. Вы только э, проанализируйте, разберитесь в маркетинге. Ну и давайте теперь маркетинг. У нас, как всегда, у нас на всех площадках, вы наверху, нет у вас вышестоящих там, чтобы деньги шли. Деньги у нас идут 100% в сеть, у нас идут от партнера. партнеров Партнера, все до копейки. Вот сейчас я вам буду рассказывать, сколько и где, на какой площадке вы будете получать и, и что идет. В накопительный и накопительного баланса автоматом покуп, покупается там другой стол. Ни одной копейки, как вы обратите внимание, никуда не идут никакие отчисления ни админу, ни на развитие фонда. Наша администрация самостоятельно на свои заработанные деньги содержит в порядке сайт, оплачивает несколько, зарплату нескольким программистам, чтобы у нас сайт работал без всяких перебоев. Поехали дальше. Вы наверху, а под вами всегда ваши партнеры. Приходит к вам первый партнер. Вы его, выставляете его, ставите в левое плечо. Когда поставить второго партнера, ребята, позвоните своему спорту. Спонсору. И ваш спонсор поставит реинвест вам сюда в плечо. Потому что у нас бизнес, именно, именно реинвест этого стола предусмотрен маркетингом. Чтобы он шел именно вот сюда, вот в ваше место. Если не выставил и не дружите вы со своим спонсором, то ваш реинвест полетит в структуру слева направо и будет искать свободное место. А зачем это делать? Когда ваш реинвест закроет вам же плечо. Дружите со своим спонсором, общайтесь, будьте постоянно на связи. Под второго, ребята, выставите бронь и поставьте сюда, чтобы встал сюда третий человек. Он может быть это первого партнер это может быть второго партнера. А вот у первого партнера... Это место будет реинвестное, и вы выставите ему сюда реинвест, первому партнеру, и получите 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, он делает вам двойную выгоду, он закрывает вам переход, делает переход во второй блок, и плюс закрывает вам ваши плечи, ваш реинвест закрывает. И если вы выставите бронь под четвертого и поставите партнера шестого сюда, то у четвертого будет это реинвестное место. И выставите ему это, его будет плечо. И вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Вот смотрите, вы всего лишь у вас 6 партнеров, а вы получили 40 тысяч, ребята. 40 тысяч. Это очень хорошие деньги. И, и здесь, не бойтесь, что вы будете одни, здесь идут за вами партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И точно так здесь выставить бронь ваш спонсор, по броне спонсора реинвест ваш выставит. Вы третьему партнеру выставите под второй, а у первого будет это реинвестное место, выставите ему и Получите 20 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч приплюсуется к четвертому, к пятому, и у э, вас откроется третий стол за 100 тысяч стол выплат. Под четвертого поставили, шестого. Бизнес должен быть взаимовыгодный, помогать должны друг другу, а четвертому выставите своему партнеру и по броне спонсора чтобы он реинвест шел по именно по броне спонсора, это его плечо. И опять вы получите 20 тысяч на баланс для вывода. Пока партнеры наши доходят до третьего стола, у всех по, по 40 тысяч, по 60 тысяч, по 120 тысяч уже на балансе. Вы приходите на стол, пришли на стол выплат. Первый партнер, второй по броне спонсора идет и бронь ваш реинвест становится в это плечо. А третий партнер, когда поставили у вас первому выставили реинвест, потому что это его, его реинвестное место и получили 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч делится. 10 клонов по 1000 рублей летят на площадку World Money. Один клон за 5000 летит на площадку сюда, на площадку World Money, на четвертый стол. И 50 клонов на площадку пд Ну, скажите, что это очень круто. Такой хороший пассивный доход. А четвертый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. И пятый партнер... 100 тысяч на баланс для вывода, а это ваше плечо, и вы выставляете под 4-6, а в 4 это реинвестное место, и вы опять получаете 100 тысяч, и будете постоянно получать, постоянно, постоянно, постоянно получать. И плюс у вас будет пассивный доход-то на площадке World Money и на площадке PDI. Это же просто... Вы можете себе представить, это 10 клонов летят на, по 1000 рублей, и сюда 50 клонов. Ведь это очень шикарный, шикарнейший доход пассивный. Ну и теперь, я, как я говорила, я вам еще покажу путь, который на площадку именно Golden Ring. У нас есть Golden Ring Mini, где вы можете... Иметь всего 2000 рублей и активировать удвоитель. Ребята, что дает удвоитель? Удвоитель дает это в обязательном порядке пригласить два партнера. Ну, что я хочу сказать по своему опыту, ребята. Ну, через удвоитель, конечно, в, в, это мало, маленькая сумма, но вы поймите, что если вы будете все время приглашать на этот удвоитель, у вас образуется юбка клеш. Вот честное слово. Ну, ну, ну, старайтесь приглашать сразу же на 4000. тысячи. Ну, нету партнера, там, например, у него 3,5. Добавьте ему 500 рублей, как вот я делаю. Ну, ничего страшного, ведь он же вам принесет а, тоже деньги, этот партнер. Ничего страшного, что если вы ему добавите 500 рублей. Ну, не надо расширять вот здесь вот этот удвоитель. Ну, эти два партнера, конечно, дают вам переход в первый блок за 4000 Здесь, я же говорю, что можно входить через удвоитель, а можно сразу же на 4000 На 4000 вы сразу же становитесь сюда, где крутятся все партнеры полностью всей ветки нашей. Что на Golden Ринге, что здесь мы перемешаны все партнеры полностью нашей структуры становится к вам первый партнер приходит второй партнер прежде чем поставить сюда вы реинвест по броне спонсора будьте добры поставьте позвоните спонсору чтобы он вам мог поставить реинвест а сюда приходит когда ставите третьего партнера то это первое реинвестное место у, у первого партнера. И получаете 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей активируется площадка Клевер Как я уже говорила, вы будете получать на три уровня глубину реферальное вознаграждение и 50 рублей и 50 рублей за уровень. А четвертый. И пятый партнер вам дают переход 8 тысяч во второй блок. Сюда поставили, выставили бронь под четвертого, а у четвертого реинвестное место ему выставили. И получили опять уже не 3 700, а уже получили 3 800, ребята, потому что вы уже получили по клеверам. Вернее, по клевер-мини. Вы перешли во второй блок. За вами идут все ваши партнеры. Вы же не сидите, а вы приглашаете, приглашаете и приглашаете. И ну, а приходит к вам первый партнер. Второй партнер... Звоните обязательно, прежде чем поставить, чтобы выставил реинвест. Иначе улетит ваш реинвест слева направо на свободное место. А зачем вы будете терять свой реинвест? А поэтому дружить со спонсором нужно. Спонсор вам как мать родная и отец родной. Не забывайте об этом. Третьего партнера, когда выставляете под второго, а у первого это реинвестное место. И вы что делаете? И вы получаете, ребята – Тысячу рублей а за 3000 у вас активируется площадка клевер а 4 с 4000 с реинвеста первого и здесь 4 с 5 по 80 тысяч и того 20000 и вы переходите куда вы переходите на площадку Golden Ring. Ну скажите, что здесь, здесь нужно очень маленькое количество партнеров, а не такое большое, как вот в других проектах. А у нас можно с малым количеством партнеров выйти на шикарный шикарный доход. А сюда под четвертого поставили, выставили бронь шестого, а у четвертого это ренвест ему поставили. И получили уже не тысячу на баланс для вывода, а уже две тысячи получили. Вот такой вот наш, ребята, фонд денежный. А там уже вы перешли на площадку Golden Ring. А я вам уже сегодня не только перед этим рассказывала, что все идут сюда на эту площадку, все идут с, с этой площадки. Вот именно с этой площадки все люди будут идти тоже за вами. Ну, вообще, я акцент делаю, ребята. Конечно, нужно активировать эту площадку. Есть ли какие-то вопросы? Давайте, задавайте. Я буду рада ответить на все ваши вопросы. Нет вопросов именно по маркетингу. Ну, тогда, как я всегда вам даю немножко полезности, я сегодня к вам приготовила такую полезность, ребята. Некоторые партнеры, я говорю о своих, о своей команде, некоторые мне пишут или звонят, что мне делать. У меня не, не идут партнеры, моя ссылка не продается. Что же здесь нужно делать? Ребята, я просто вам приведу вот такой вот пример. Не надо вообще паники. Как я говорю, это не последний день на Титанике, не надо паники. А вспомните Эдмона, Эдмона Дантеса из книги «Граф Монте-Кристо». Вспомните, у этого молодого успешного красавца было все. Нормальная жизнь, красивая женщина, карьера, правильно же. И в один миг он все потерял, оказался в вонючей тюрьме. По стенам камеры сползали соплями слизь. А тут приходит к нему торговец и говорит, «Купите фото обои, и это улучшит ваше состояние. Вы можете, вы можете смотреть на них и мечтать». А он представляет, как плесень и влага сползает теперь по обоим. Ну вот скажите мне, будет ли он в восторге от этого предложения? Да, конечно, нет. Нет, потому что в таких э, ситуациях не продается его мечта вырваться из тюрьмы. Прода... «Так продайте ему побег, и он купит его за любые деньги». Побег из существующей реальности будет продаваться лучше. Ребята, поверьте, расскажите это все точно так же, как и в бизнесе. Расскажите все преимущества нашего фонда. Выучите маркетинг. Покажите дорогу с большим деньгам, Пригласите своих друзей. Пригласите тех, которые хотят зарабатывать деньги. Пригласите на вебинар. Пригласите на встречу. Или ко мне, или к Лене. Пожалуйста, приглашайте. Мы можем отдельно для ваших партнеров, для ваших команды сделать презентацию. Но не паникуйте. Самое главное не, – не, это не паниковать. Паника – это самое паршивое дело в бизнесе. Ну и еще хочу вам... Давайте разберем а, три а, самые грубейшие ошибки в онлайн-бизнесе, ну, которые вот реально мешают зарабатывать. А, я тоже проходила через эти ошибки, а, поэтому я и делюсь с вами. Ну, ребята, проверьте, уверена, что, по крайней мере, один прокол вы всегда найдете у себя. Лично я наблюдаю эти косяки уже длительное время. Именно они уводят большинство новичков от результатов. Значит, первая ключевая ошибка – это неадекватные запросы. А, знаете, за 10 лет, что я работаю в интернете, это явно мне, ну, честное слово, стало реально раздражать. Я постоянно вижу всякие кричащие заголовки в стиле «получай тысяч в день без усилий». Вложи 4 рубля, получи миллион Вложи 100 рублей, получи 6 Ну, ребята, это самое печальное То, что действительно люди в это верят Запомните раз и навсегда В сети нет и не будет таких легких денег Нельзя получать что-то из ничего Поверьте мне ну, и у нас не получается зарабатывать, если вот у вас не получается зарабатывать по 150 тысяч в месяц, уже через три месяца, если вы... Сейчас, ребята, немножко... <coughs> у вас не получается зарабатывать по 150 тысяч тысяч уже через три месяца не, не получится зарабатывать ребята по 150 тысяч э, э, через три месяца если вы сейчас еле-еле делаете 30 тысяч. Ключевая ошибка номер два – это стремление к халяве. Бесплатные сервисы, бесплатные домены, бесплатное обучение, бесплатный график, трафик вернее. Нет, нет, нет и еще раз нет. Партнерский бизнес – это самый настоящий бизнес. И любое предпринимательство подразумевает вложение. Ребята, поверьте мне, если вы без копейки в кармане, то сперва придется создать хотя бы какой-то стартап капитал, пускай даже небольшой, 5-10 тысяч уже будет достаточно, чтобы набрать первую подписную базу и начать свой шикарный бизнес. Но если вы собираетесь все делать бесплатно, Ребята, нам с вами не по пути. Важно усвоить следующее. Чтобы получить деньги в проекте, нужно сперва вложиться самому. День, деньгами, временем и силой. Деньги, ребята, делают деньги. Я вам уже не первый раз говорю. Ключевая ошибка номер три. Это то одно, то другое. Согласитесь со мною. Я тоже делала такую же ошибку. Эта стратегия, стратегия до сих пор и встречается и у многих. Нельзя часто бить в какой-то неопределенности, хвататься за все подряд. Но когда это делают полные новички, то это совсем, ребята, поверьте мне, это жесть, полная жесть. В чем же выражается? То одно, то другая, то одна, то другая ниша, то одна партнерка, то другая, то один источник трафика, то другой. И так и так далее. И в итоге создается ощущение, что вы постоянно что-то делаете, что-то паш... и пашете. Это честное слово. Но по сути вы ни разу не довели начатое дело до конца. Чтобы получить прибыль в проекте, нужно добиваться 100% освоения каждого навыка. Двигаться по ступеням. Итак, давайте подытожим наш сегодняшний разговор. Чтобы вам стало стать успешным партнером, необходимо включить и Исключить полностью из своей работы несколько грубых ошибок, заменив их правильными эффективными действиями. Первое. Откажитесь от идеи стать богатым уже завтра. Настройтесь на долгосрочный, но стабильный рост ваших доходов. Будьте марафонцем, а не стриптизом которые стартапами, которые бегают по стартапам. Второе. Перестаньте искать халяву, гнаться за бесплатным трафиком, качать курсы со складчиков, искать... Бесплатные сервисы с тестовым периодом. Вместо этого сформируйте себе бюджет на рекламу. Обучайтесь за деньги у профессионалов и пользуйтесь качественным сервисом помощников, за которые не стыдно платить деньги. Скажите решительно «нет» идеи работать в 100 проектах одновременно. Четко определите одну целевую аудиторию, один источник трафика и одну стратегию заработка у нас в проекте. А когда начнете зарабатывать стабильно 50 тысяч в месяц, тогда уже, ребята, масштабируйтесь. Надеюсь, что я вам сегодня помогла, рассказала немножко о о том, что, ну, о некоторых ошибках. Ну, вопросов нет, ребята, да? Тогда будем с вами заканчивать наш вебинар. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Всем пока-пока. Добро пожаловать, ребята, в нашу команду. Добавляйтесь, все расскажем, все покажем.